Доброго времени суток, 16 января, обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле Сложное утро, сложный э, прошлый вечер, все начало рушиться, у всех паника, непонятно что делать и так далее и тому подобное э, Друзья, хотел бы сказать, что сегодня вышел обзор Хамахи Максима на его канале YouTube Я ссылочку на него оставлю в описании Почему? Потому что хейтеры начнут опять говорить о том, что я полностью слезал у него обзор. Так вот, я абсолютно согласен с его мнением сегодня. Поэтому то, что будет сейчас мной высказываться, будет совпадать с мнением Хамахи. Вот, Соответственно, его обзор тоже, пожалуйста, посмотрите. Он достаточно грамотно объясняет. И напомню, что это достаточно опытный трейдер. Итак, вот мы видим шпиль на сотый, на сотый мувинг, о котором я говорю уже который день. Да? То есть кто следит за моими обзорами, тут постоянно слышит этот сотый мувинг. То, что я говорил, что мы все-таки можем еще к нему сходить. Вот как раз сегодня вот это вот дело у нас и происходит. Да? Если кто-то поддается панике, начинает сливать всю свою крипту, там, биток, тот, который закупил на 20 тысячах и все до сих пор еще его держал то, друзья, вам это поздно уже делать достаточно, и вам нужно все-таки набраться терпения, набраться какой-то смелости, я не знаю, там, отвлечься полностью от, от, от криптовалютного мира на какое-то время и не наделать глупостей. Вот это будет правильнее всего. Так как вы можете видеть, да, если знаете из новостей, которые вышли не так давно, то Китай снова оставляет палки в колеса, начинает там, поднимать Кипиш по поводу криптобирж снова такие Начали опять с майнеров, как и в сентябре, и опять говорят о криптобиржах, о закрытии там обменников и так далее и тому подобное. Ну, в общем, очередной бред повторяется. Связано ли это падение с этой новостью, да, которая произошла в Китае? Ну, мы можем только лишь догадываться. Возможно, это вот я уже, по-моему, говорил о том, что считаю, что вот эти вот все новости, они специально придумываются для того, чтобы оправдать курс как бы, падения да, цены на биткоин. И как бы не более того, прав или нет, как бы решать каждому. Да? Итак, на данный момент мы усматриваем, что инструмент удерживается на уровне 11 тысяч, то есть это для него поддержка на данный момент сформированная до сотового мувинга он немножечко не дошел и какие у меня мысли по дальнейшему развороту событий да? я думаю что ну конечно нужно будет смотреть как закроется еще сегодняшний день пока говорить о чем-то еще рановато <coughs> но огромную силу вот в данный момент медведи не показывают она есть но она скажем так достаточно продавцы сопротивляются этому этой этому давлению да и если там смотреть еще на 15 минутки там будет виден аномальный объем который происходил то есть скорее всего что здесь вот на этих ценах очень-очень много людей заходило и при том с большими объемами кое, кое развитие событий может быть такое что еще завтра завтрашний день продолжится падением да, то есть здесь будет вырисовываться свеча возможно он даже пойдет ниже сотого мувинга и дойдет до 10 тысяч а вот эта цифра про которой я тоже говорил ранее, да, что мы все-таки ее увидим. Поддержится здесь день, возможно, два, хотя я сомневаюсь, что она будет два держаться, после чего увидим восходящее движение, или же уже завтра сможем увидеть восходящее движение потому что мы так как мы можем наблюдать вот все вот эти вот свечи да, с огромными фитилями которые прорывались на объеме ну, хотя здесь объема немного <coughs> именно на дневке они как бы возвращались уже ну, восходящим движением здесь же я думаю что все-таки она дойдет еще до 10 тысяч так как мне кажется это еще не конечный испуг который испытал хомяк да уж простите буду говорить так и после чего мы увидим восходящее движение возможно к максимуму возможно нет но нужно понимать еще тут факт что все больше и больше как бы там ни было народа старается вникать в тему крипто мира в тему биткоина альткоина и так далее все стремятся к вот этому вот бесконтрольному и легкому обогащению да так сказать и поэтому возможности эту ограничиваю да потому что биржи там позакрывались еще не пооткрывались все там Bitfenix открылся но установил лимит на вход в 10 тысяч долларов торговать на каких-то непонятных биржах люди боятся да но, ну вот какие то вот такие вот события эксмо тоже там какие-то проблемы вечно возникают с ним ну и как то вот Немножечко проблематично стало вот вообще с, с заводом денег в криптовалюту и торговлей на биржах. Но не отчаивайтесь, не отчаивайтесь я думаю, что это вот в, ближайшем, ну, как бы в ближайшем времени должно исправить положение. И возможно мы увидим новые восходящие какие-то максимумы, да, восходящие движения. Что же касается остальной альты, говори здесь Попросту не о чем, потому что как мы можем посмотреть, и как я и говорил, что если биткоин начнет падать сильно, вот как это происходит сейчас, ну не то чтобы сильно, это больше такое паническое падение, да то любой инструмент, какую бы он силу не показывал в моменте, как бы он хорошо не шел вверх, он все равно будет проваливаться. И сейчас мы с вами наблюдаем, пожалуйста, на котировках. Минус 10, минус 18, минус 19%, 22%, два. Ну, короче, и сплошь и рядом это продолжается вплоть по всему рынку. То есть нет ни одной сильной монеты, достаточно, которая бы держалась вот против рынка достаточно сильно. Да? То есть все монеты практически показывают одно и то же движение. Некоторые из них только лишь там удерживают какие-то свои ключевые уровни, как тот же вот Bitcoin Gold на 190, он опять-таки как уперся в него. Как и до этого постоянно упирался, так и стоит. Да? Ну и есть еще несколько пример таких монет, которые удерживают свои ключевые уровни. Но все же остальное просаживает, переламывает какие-то восходящие тренды. Тянется к своим сотым мувингам, пробивая 50-е. Да? Нем вчера выстреливал, заметьте, да, показывал силу. Сегодня же он... Точно так же, абсолютно точно так же подвергся коррекции рынка и точно так же показывает показал достаточную слабость с фитилем четко до 50 мувинга, вот сейчас от него отбился. Ну, посмотрим, что будет дальше. Какие мысли, что касательно рынка, то есть зак... больше особо говорить нечего. Все находится в нисходящих движениях, все повторяет за биткоином, только лишь следовало ему что-то чихнуть. все остальное точно так же себя начинает вести. Поэтому долго не считаю нужным занимать ваше время. Поэтому без паники смотрим еще ближайшие дни. В ближайшие дни должны увидеть рост. Друзья, те, кто будет смотреть это видео в записи, большое вам спасибо. Пожалуйста, если понравилось, оставляйте лайки, оставляйте свои комментарии по поводу этого обзора. Интересно очень ваше мнение. Напоминаю, что обзор рынка криптовалют ежедневно проводится онлайн в Instagram в 14.00 по МСК, ссылочка будет в описании к этому видео. Напоминаю о начале третьего потока моего курса по инвестициям в криптовалюты и криптоторговле. Ссылочка на него также будет в описании, переходите, ознакомитесь с подробностями на сайте. Напоминаю, что новые видео ежедневно, стараюсь выкладывать до 18.00. На этом у меня все, до завтра, пока.